всех приветствую на своем канале в сегодняшнем видео я хочу сделать обзор вот такого платьичка называется пушинка очень много э, в интернете есть схем предложенных вариантов различных цветов я сделала из э, цвета Василькова и карамельного пряжи брала alize ambella это хлопковая чистая пряжа вот такие вот переходики делала Довольно-таки получилось оригинально, красиво. Сделала декор атласной ленточкой, бантиком и вот такой вот мешутка. Также использовала я вот такую схемку. Вязала довольно-таки на одном дыхании, быстро начала с кокеточки, затем... Отделила я для рукавчиков по 8 вот таких вот веерочков из 6 столбиков с одним накидом. То есть провязала, провязывая, сделала веерочки и переход плавненько сделала на другой цвет, как бы обвязала. Затем продолжила по схеме юпочки вязать. вот Получилось довольно-таки нежненько, аккуратненько сзади я сделала на пуговичках у меня получилось три пуговички верхние в качестве застежки я сделала их то есть они у меня отдельно а четвертую сделала для декора то есть как бы здесь шел переходик скажем так из так скажем кокеточки в юбочку и мне он как бы он понравился все он аккуратненький но честно говоря как-то мне здесь показалось оттопырчато получается вот поэтому сделала в качестве декора еще четвертую дополнительную пуговичку она у меня просто пришита сверху вязала я платье на полгодика где-то от полгодика до годика хватит смотря какой размер ребеночка вот если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, комментируйте. Если будет много желающих, мы обязательно с вами свяжем, сделаю видео урок по этому платьичку. Поэтому обязательно оставляйте комментарии, обязательно ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Люблю вас. Пока-пока.